Мы приглашаем вас окунуться в этот яркий мир ароматов или как обновить свой парфюмерный гардероб. Женские ароматы делятся на четыре категории, это цветочные фруктовые чувственные, цветочный, зеленый, элегантные, свежие цветочные вдохновленные, ориентальные пудры и соблазнительные. В группу цветочные фруктовые чувственные входят такие ароматы как LR Classic Santorini, это волнующий, незабываемый аромат Фрезли, жасмины и мускуса, классический ремотив освещения ярких оттенков, освежающей зелени, теплых ключах солнца, который придают верхние ноты Фрезли и Личи, ноты сердца магнолия, жасмин, имбирь и перец, и базовые ноты амбра и мускус. Бьюти-квин это источник вдохновения для королевы красоты, изысканная диадемой свежих фруктов плетенные с ними цветами, прямым шлейфом завесных нот. А это верхние ноты бергамота, мандарина, ананаса и черной смородины. Ноты сердца роза, жасмин и фиалка. Ноты шлейфа, амбра, муск, ваниль и дубовый ног. Красота — это мир. В этот мир ароматов ты покоришь весь мир. Настоящий калейдоскоп нот и оттенков в сочетании с экзотическими фруктами, который определяет характер, звучание аромата. Свежий и бодрящий, но при этом томный и теплый. Верхние ноты. Красный апельсин, ананас, фрезия. Ноты сердца. Черная смородина, пион, груша, слив. Ноты шлейфа. Мускус, сандаловое дерево, белый кетер. Легкий аккорд ванили. Сладкий и манящий кайл-соут это символ необыкновенной женственности. видомею кетчуп – аромат для женщин. Богатый изящный букет цветов и фруктов, согревает и окружает необыкновенной аурой мира высокой моды. Стилистика аромата – цветочный, фруктовый, восточный, чувственный. Верхние ноты – бергамот, мандарин, слива, груша, ноты сердца, Роза, жасмин, цветы апельсина, лотос. Ноты шлейфа. Амбра, сандаловое дерево. Ваниль, мускус. Это парфюм высокой моды. От виду моей качмы для любимых наших женщин. псевдоним Легкий и чувственный аромат, очарованный нежным дыханием персика. Кувшинки, фиалки и сандалового дерева шлейфе. Верхние ноты черная смородина, дыня, лич и персик. Ноты сердца, кувшинка, жасмин, роза и фиалка. Ноты шлейф, теплые, тона сандалового дерева и ветерина. Легкий аромат ванили. Его таинственное звучание помогает раскрыть страсть и окутывает тайной. Цветочник зеленый, элегантный, также хоть лонгый от Брюса Виллиса. Это букет белых цветов с запахом свежих цитрусов. Окутывает нас чувственной аурой, наполненной шармом и радостью жизни. Сандаловое дерево и мускус наполняют аромат теплой, теплотой и романтикой. Верхние ноты – это цитрусы, груша и пряность. Ноты сердца – жасмин, ливия, бион, добироз. Ноты шлейфа – это белый кедр, сандалового дерева и мускус. Аромат Лондона – это сила любви, верный и страстный. Саншоу, Грация. Восхитительный букет из розы, ванили, амбр и сладкой ноты аромата Курма. Уникальный парфюм, который окружает неповторимой аурой и заставляет нас мечтать. Для женщин предпочитающий элегантный и чувственный аромат. И играя такими нотами, как верхние ноты, дикая слива и боярышня. Ноты сердца, роза, гелиотроп, жасмин, фрези, ирис, ландыш и роман гурман Ноты шлейфа, сандаловое дерево, белый мускус, ванил, петерев, кедр, амбра. Полные обаяния и чувственности. Лен эссенция розы. Розы воплощением многогранных эмоций раскрывается в чувственности, аромате из головокружительного жасмина, романтичной розы и пряного мускуса. Верхние ноты – зеленый, фруктовый и жасмин, ноты сердца, роза и пряности. Ноты шлейфа – это мускус, сладкие и восточные ноты. Эссенция розы – это яркая многогранность эмоций, в романтичном и чарующем аромате. Бриллиант. Современный и яркий, и гламурный аромат волнуется перо вдохом. Вернее, Верни ноты бергамот, груша, фрезер. Ноты сердца – жасмин, ирис, цветы апельсина. Ноты шлейфа – карамель, пачули, ванили. Бриллиант лук, блестящий. Ваш образ. LR Classic Валенсия. Яркий, искристый аккорд, цитрусов и освежающих цветочных нот, чарущих, дуновением мускуса в шлейфе. Верхние ноты лимон и грейпфрукт, ноты сердца кардамон, розовые ягоды и жасмин. Базовые ноты амбра, кетон и мускус. Элэкросик – это просто стильно и обаятельно. Элэкросик Лос-Анджелес – живительный и свежий коктейль из аромата черной смородины кувшинки, ванили и розового перца. И играет такими верхними нотами, как дыня, яблоко, черная смородина, фиалка, кориандр, розовый перец и кувшинка. Ноты сердца – жасмин, цветок лотоса, ландыш, розовое масло, имбирь, слива и рис. Базовые ноты – тиковое дерево, сандаловое дерево, прессанта, апра, ваниль и белый муск. Авер Классик – это просто, стильно и обаятельно. Авер Классик Марбелья. Знойное звучание розы и жасмина определяет насыщенный запах. Теплый, мерцающий аромат сочетание истинного соблазна и тонкой чувственности в окружении пряных нот пачури. Верхние ноты – сикрус, бергамот, апельсин. Ноты сердца – цветочные роза и жасмин. Ноты – Базовые, древесные, пачули, эфир, мускус и ваниль. ЛР Классик – это сравнимо с небезабываемым романтическим путешествием на солнечные острова. Рокен Романс – интригующая композиция, наполненная живительной энергией цитрусов и романтичной, чувственной розы. Экзотические ноты Илон Илан и кедр подчеркивают креативность аромата. Сделай его соблазнительным и притягательным. Верхние ноты апельсин, лимон, масло корицы. Ноты сердца, гордыния, роза, жасмин и иланг-иланг. Ноты шлейфа, легкая амбра, мускус и кедр. Левый колешин, морской бриз. Искрящие блики света на лазурном морском волне. освежающий аромат. Излучает шар и таинственную глубину моря. Нотки приза сочетаются с ароматом кувшинки и теплого кедра. Верхние ноты – это бергамот, лимон и морской бриз. Ноты сердца – пряности, ваниль, и илан Ноты шлейфа – дерево кедр, мускус, сандалово дерево. Морской бриз АТЛР – это сияющие блики морской волны, свежий и яркий аромат. LR Классик Гавайи бесконечно женственный чарующий аромат, в котором цветочные, прохладные ноты заключены в объятия сладких, смористо-пряных оттенков. Экзотический микс корицы, гелатропа, ванили и бобов тонко. Верхние ноты – бергамот, корица, гвоздика, ноты сердца – жасмин, роза, гелотроп, ландыш, сандаловое дерево. Базовые ноты – это ваниль, мускул, бабы тонкая. ЛР Классик это просто стильно и обаятельно. ЛР Классик Антиго ярко выраженный цветочный аромат. Настоящая симфония, состоящая из нот розы, ириса и фиалки, и жасмина. Сочетание с оттенками персика и абрикоса. Верхние ноты персик, абрикос, фиалка, бергамот. ноты сердца, ирис, гилатроп, роза, Жасмин. Базовый нос – это сандаловое дерево, ванит и мушку. классик это просто, стильно и обаятельно. Прекраснейший, чарующий аромат от самой Кристины Фрейра. Это яркий букет из сладкого фруктового бергамота и нежной розы, теплой ванили и заблазнитной пачули. Перед такими чудесным ароматом просто невозможно устоять. Верхние ноты ⁇ бензоин, ландаун, бергамот. ноты сердца ⁇ роза, жасмин, цветы апельсина, ноты шлейфа, пачули, ваниль, амбра. Аромат восточный, сладкий и соблазнительный. Нобльз. Восхитительная композиция из цветов апельсина, розы и ванили. Уточенное дыхание свежего срезанного цветка, наполненное весенним солнцем прохладной утренней рассе. Стиль и изысканность аромата, подчеркнутая ее естественной элегантностью. играя такими верхними нотами, как цветы апельсина, герань, базилик, бергамон. Ноты сердца Иланхила, илан фиалка, жасмин, тубероза, корица, кардамон, гвоздика, ноты шлейфа, ванили, мед, мусу, сандалового дерева, мох утонченный и изысканный аромат. Линкольшен драгоценная амбра. Аромат вобрал в себя энергию самой жизни. Аромат как мощный сплав из яркого фруктового бергамота, с ночного апельсина и соблазнительного теплой пачули. Играет такими нотами, как Верхние ноты – бергамот, вишня, мандарин. Ноты сердца – это цветы апельсина, роза и рис. Ноты шлейфа – бабы тонко, пачуль, ваниль. Драгоценная амбра от это теплый и чувственный аромат чистой энергии жизни. Гарем Завеса непредсказуемый тайм Востока приоткрывает в ароматах гарем. Пряный коричневый букет на мягкой ложе пудровых оттенков. Верхние ноты – бергамот, мандарин, шоколадно-карамельный аромат. Ноты сердца – жасмин, маракуя персик, абрикос. Ноты шлейфа – пачули, ванили и специи. Восточный и соблазительный для страстных и влюбленных. Бьюр от Гвида Мария Кешми, женский аромат, освежающий душевный и чувственный теплый одновременно. Композиция аромата состоящая из персика, жасмина и кедрового дерева делает аромат цветочным и фруктовым. Играет такими верхними нотами как груша, черная смородина, лайм, ноты сердца персик, жасмин, ландыш, базовые ноты амбра, кедр, мускус. Будь настоящим, будь естественным, просто будь самим собой. Мужские ароматы также разделяются на 4 категории. Ароматический зеленый харизматичный, древесный зеленый, элегантный, свежие водные спортивные, ориентальные, пряные, страстные. В категории ароматический зеленый харизматичный, такие как терминатор, загадочный, бескомпромисный аромат, дополняет мужественный образ владельца свежими нотами бергамота, лимона и амбра. играя такими верхними нотами, как апельсин, Лайма, бергамот, ноты сердца, лаванда, эквалип, ноты шлейфа, амбра, бобы тонко, кедр, ладан, энергичный и дерзкий букет для ярких эстроганских мужчин. ЛР-классик Бостон яркий фруктовая композиция, в которой солнечная свежесть яблока и апельсина изысканно окружена мягким звучанием древесных нот кедра и амбра. Верхние ноты – это яблоко, лимон, апельсин. Ноты сердца – жасмин, роза, ланды. Базовые ноты – мускус, амбра, кедр, LR классик Ароматы несут в себе лучшие из прошлого для наслаждения настоящего. Метрополита Мет. Элегантный, стильный аромат. Рождается в сочетании цитрусовых нот, бергамота и притягательно-шоколадного оттенка которые в свою очередь придают звучание, композицию, легкую страсть, интригующее дыхание у якова дерева и освежающий аромат ветерева в шейфе. Верхние ноты это грейфрут, перец, бергамот, ноты сердца, кардамон, герань, гуяковое дерево, ноты шлейф, кедр, ветер, амбра и шоколад. ЛР классик Монако Среди моря манит своей неповторимостью и роскошью как и аромат, насыщенный запахом бирья, из сочного апельсина, амбры и табачного листа. Верхние ноты – имбир, цветы апельсина, бергамот, грейпфрукт. Ноты сердца – зеленые и цветочные. Базовые ноты – кедр, амбра, табак, мускус и пачуль. Сочетание с привкусом пряности и фруктов придает звучание композиции мужественность и строгую элегантность. Электросид Стокгольм стильный, но в то же время традиционный аромат, наполненный интонацией кедра и бергамота, который гармонично сбалансированы и благородными нотами амбры в шлейфе. Верхние ноты бергамот, лимон, анис. Ноты сердца кедр двояково дерева, гальба. Базовые ноты амбра, муть. Стокгольм это город моды дизайна и свободного стиля. Воплощенный одноименном парфюме Брюс Уиллис первый аромат от самого Брюс Уиллиса, который номинировал натуредную премию. В композиции ведущим являются такие ноты, как герань, перца и ветера. Гармонично сбалансирован с ароматом кедра и грейпфрукта. И играет такими верхними нотами, как грейпфрукт и апельсин. Ноты сердца, перец, витивер, бензоин. Традиционно, сочетание классики и демократического стиля. Жан Спорт, освежающая ситрусовая нота, динамичная пикантность имбиря и пряность кардамона гармонируют с чувственно элегантным древесным и мускусным оттенками. Верхние ноты – анис, имбирь, ананас. Ноты сердца – перец, кардамон, мускатный орех. Ноты шлейфа – пикериум, полисандр, мускус. Благодаря контрасту цитрусов и благородного тепла древесных нот, композиция звучит изысканно и мужественно. Ocean Sky – аромат, морской волной в сочетании с мандарином, дыни, эквалитом и пачуром. Легкие цитрусы и оттенки в облаке динамичной свежести и яркой, мягкой, древесной мускатной фоне. Верхние ноты – бергамот, яблоко, мандарин и мирь, и тимьян. Ноты сердца, дыня, огурец, мята, листья квалипта. Ноты шлейфа, кедр и пачули. ЛР классик Неагара, водопад Ниагара, сила неукротимости природы. Оставляет незаглымые впечатление, как и этот аромат. в себя запахи лаванды и кедра, завершающие морским оттенком. Играя такими верхними нотами, как мандарин, бергамот, лимон мята и креандр. Ноты сердца – это герань, жасмин, мускатный шалфей и лаванда. Базовые ноты – сандаловое дерево, кедр, ветерин и мускус. Классические ароматы несут себе лучи из прошлого для наслаждения в настоящем. Ресинг – аромат вихрь из освежающего апельсина и кардамона, жасмин и кедр, керки, но Теплые древесные ноты, которые доминируют, придавая его звучание, спокойствию, строгость и благородство. Верхние ноты – цитрус, апельсин, кардамон, гвоздика, базилик. Ноты сердца – жасмин, лаванда, кедр. Ноты шлейфа – амбра, мускус и ваниль. Уидом – Мария Кешмар. Для мужчин. Энергичная, живая освежающая верхняя нота, переход многогранный и яркий аромат настойно на благородных древесных нотах, согревающих послевкусие кожи, ванили и ветерию. Играя такими верхними нотами, как бергамот, мандарин, шинус мягкий, ноты сердца, перец, герань, кашемировое дерево, ноты шлейфа, ванили, ветерию, кожа. И видомые это стильный, модный и подвластный времени аромат для харизматичных мужчин. Преусвились персонал, яркий срединосмертный аккорд бергамота. И лаванда освежает облагородный а аромат кардамона и кожи, подчеркивают мужественность и харизматичность своего владельца. Керки, табачные ноты с привкусом пряности в шлейфе, пойдут элегантное звучание композиции, ценный аромат агарного дерева, уточенный завершает композицию и играя такими верхними нотами, как бергамот кардамон и ноты сердца лаванда табак, ноты шлейфа, арабские благовония, пачули, кожа. Парфюмерная серия от Брюса Виллиса это возможность для каждого ощутить себя победителем. Джанглмен При мотиве композиции ведущими являются ноты пачули и гармонично, сбалансировано с природными оттенками лаванды. Притягательный аромат зеленой мяты и бобов тонко в шлейфе. Играет такими верхними нотами, как пергамот, мята и полы, Ноты сердца – кардамон, лаванда, гвоздика. Ноты шлейфа – бобы тонко, мускул, сандаловое дерево, кедр и ваниль. Лэр Сингапур и многообразие города, контрастов, создание восточном аромате, соткано из древесных, пряных нот кедра и ванили. Верхние ноты. Бергамот, апельсин, мандарин, лимон, кардамон и корица. Ноты сердца. Сандаловое дерево, кедр, жасмин, лаванда, мускатный орех и шалфей. Базовые ноты. Ваниль, мускус перуанский бальзам и лада. Парфюмерная линия LR Classic для мужчин – это незабываемое путешествие по самым запоминающим уголкам мира. Гвида Мария Бьюр для мужчин. Харизматичные, верхние ноты, душевной ноты сердца. И чувственно теплые базовые ноты. Этот аромат, который вдохновит вас просто оставаться с собой. Мужеский аромат из гвоздики воякого дерева и кедр, который будет всегда сопровождать вас. Верхние ноты тутник, шафран и разоносиль. Ноты сердца, гвоздика, вояково дерева и кедр. Базовые ноты сандаловое дерево, амбра и мусс. Будь по-настоящему самим собой. Итак, друзья, существует пирамида ароматов парамиды ароматов это то как раскрывается сам аромат начальный аромат то есть это верхние ноты раскрывается в течение 15-20 минут то есть ощущается уже в первые минуты после нанесения парфюма начальные ноты то есть верхние ноты более насыщенные чем остальные состоит из легких и часто цитрусовых нот ноты сердца ощущается после испарения верхних нот и раскрывается в течение от часа до трех. Продают неповторимость аромата, обычно включают цветочные ноты, которые комбинируются с другими парфюмерными компонентами. Ноты шлейфа придают аромату полноту и длительность звучания благодаря более насыщенными парфюмерными компонентами и раскрываются в течение 6-36 часов. Коварство носа. Со временем мы перестаем ощущать запах своих духов. Как некоторые говорят, я перестал ощущать запах своих духов, наверное, этот парфюм мне очень сильно подходит. А на самом деле наши органы обаяния быстро устают и перестают ощущать, а в то время как окружающие продолжают чувствовать наш аромат, а наш нос уже привыкает к запаху и поэтому меняйте почаще ваши духи и чтобы действительно дополнила к вашему образу и по-новому себя ощущать и ни в коем случае ни в коем случае не растирайте аромат это запрещено после нанесения вы этим убиваете аромат не дав ему на полную раскрыться наносите парфюм на те места где кожа наиболее тонкая и где к ней Сильно всего приливают кровь. Это на шею, виски, запястья, локтевые сгибы, также хорошо сохраняют волосы аромат. И аромат раскрывается на всех по-разному. И это связано с состоянием вашей кожи, значение вашего pH, ее увлажненность. Также ваша влияет на ваш аромат, также влияет на ваше настроение. И состояние вашего духа также влияет на аромат. Знаете, что пахнет хорошо вечером, может раздражать днем. Компания ЛР стоит в ассоциации косметологии ВКЕ. Наравне с такими брендами, как Dior, Chanel, Cartier, живанши и другими. И членство в ассоциации ВКЕ предоставляется только тем косметическим компаниям, чья продукция и репутация удовлетворяет определенным условиям данной ассоциации в течение многих лет. Факторы успеха парфюмерия LR и первый, не самый главный это сделано в Германии, разработка индиционного парфюма при участии только топовых парфюмеров мира. Длительное действие ароматов благодаря большой концентрации парфюмерной композиции. В среднем на рынке это то, что мы видим. На прилавках, бутиках это 10-14%. А парфюмера от ЛР это 12-20% эфирных масел. Широкий охват рынка. Наличие трех ценовых сегментов. Это звездные ароматы от звезд кино, моды и спорта. Дизайнерские ароматы, которые разрабатываются с дизайнером и в мировым именем и более дешевый, но не уступающий по качеству и содержащие. это LR Classic, LR Classic отличается только упаковкой от звездных и дизайнерских ароматов и уникальная звездная концепция LR, это звезды шоу-бизнеса, актеры, спортсмены, звезды моды, которые создавали и создают в LR свои собственные ароматы. И приглашаем вас окунуться в этот яркий мир волшебных ароматов. Нет людей, которые не любят духи, есть люди, не нашедшие свой аромат. Наша коллекция духов подобрана таким образом, что любой человек найдет для себя свой любимый аромат.